Всем респект, братва, с вами Родер, 120 гигабайт. И сегодня мы посмотрим такую игрушку, которая называется Watch These. Игра Увидел ее в стиме, игра заинтересовала меня тем, что там смешение жанров, там вроде и хоррор, и, и платформер какой-то, и вроде юмор в игре, когда присутствует. Э, концепция игры такая, что мы попадаем в лабиринт и являемся участниками какого-то реалити-шоу смертельного. И нам надо э, выбраться из лабиринта. По пути мы должны собирать бабки, открывать бонусы себе, э, убегать от врагов. Э, бабки мы собираем для того, чтобы покупать семье подарочки. В общем, Выглядит достаточно интересно Решил сделать на нее обзорчик Значит у нас тут на выбор есть Всего два лабиринта Ну давайте в первый пойдем и посмотрим что получится из этого Вот это вот наш ведущий, у него отвратительная озвучка. Это один из самых больших минусов этой игры. Это просто мерзкая э, озвучка ведущего, которого, видимо, пытались стилизовать под какого-то то ли китайца, то ли торговца. И отвратительно получилось. Э, вот, собственно, наша семейка. Как вы видите, сын у меня Иисус, соответственно, намекает на то, кто я. Э, жена, кстати, очень даже заебищая вышла в этот раз. Мама это тоже ничего, на самом деле, немножко поизносилась, но пойдет. Вот э, Батя, наверное, самый зашкварный. Здесь мамашек, похоже, не справился, бедняга. Так. Ну, давайте, собственно, начинаем игру. Надо собирать вот эти гамбургеры, которые отвлекают чудовище. Об этом нам ведущий сообщает. Поэтому иногда его полезно слушать, как это не ужасно приходится, чтобы услышать некоторые советы, если играете первый раз. Но, надеюсь, просто просмотр этого обзора вы сможете сделать ведущего где-нибудь потише и не слушать его мерзкий голосину. Так. Ну, и, собственно, надо передвигаться по лабиринту, искать вот этот кофе. Опять нам ведущий что-то пытается Сказать и мешает нам играть В общем кофе нужно для хила Сейчас я его взял не знаю зачем Но если вас там покосали враги, Вы берете это кофе, выпиваете И вам сразу становится лучше Так, по всей карте раскид... раскиданы вот такие вот баблосики э, Их надо собирать для того, чтобы там жене, сыну и так далее покупать подарочки э, Чем больше вы подарочков купите, тем больше шанс того, что они одобрят ваш выход из лабиринта Так, здесь у нас какие-то ребята серьезные Я, наверное, сюда сейчас не пойду Давайте попробуем поискать Нам нужно искать ключи, как видите, есть такие двери разного цвета Зеленый, синий, красный э, Надо искать от них ключи Блять, что за хуйня, что это за хуйня? Так, какая-то хуйня здесь э, металл выдает нам в уши. Просто жесткий пиксквелл. Вон там наверху она ходит. Ага, и глазик, видите, наверху дает нам понять, что нас заметили сейчас, и мы находимся в поле зрения какого-то врага. Но враги здесь достаточно тупые, то есть они не могут найти к нам э, проход и сожрать нас сразу. Сами мы атаковать врагов никак не можем, нету оружия в игре и мы можем от них только убегать э, по всему лабиринту. Вот такие вот ловушки, аккуратно избегайте их, они заманивают часто там баблом, вот видите, надо перепрыгивать. Чувак, ты ты заебал, отвали, я тоже так умею. Что ты блядь, такой страшный, думаешь? Так, есть вот, как видите, элементы такого платформера, да, мы там по трубам ходим, прыгаем много, перепрыгиваем ловушки, это, кстати, прикольно. А вот, вот, блин, там какой-то мертвый чувак. Вот в таких терминалах мы можем покупать подарки нашей семье, ведь и папа, мама, жена, сын, и также себе бонусики мы можем прикупить гамбургер, ключики. Чё ты смотришь-то, дунита Ничего сделать не можешь, возьми гамбургер, бери гамбургер. Да, к сожалению, вот эти враги, похоже, на гамбургер не реагируют. Я сам играл недолго, поэтому могу тупить. И делать глупости сейчас, в данный момент, братва Извините, пожалуйста Но постараюсь вам рассказать то, что могу, то, что знаю Вот, да, вот мы передвигаемся по трубам Это, по-моему, забавно и весело Здесь, как видите, опять что за куча ловушек, какие-то пилы Камера, собственно, которая нас снимает Насчет камер мне, если честно, не очень нравится. Эффект, эффект вот этого шума, который наложен на, собственно, на нашу камеру, да, из которой мы смотрим Не очень приятно выглядит, немножко раздражает, но это конкретно меня, тут уж на вкус цвета товарища нет Сама графика выглядит вполне прилично, неплохие текстурки и в целом, ну, до довольно-таки приятно, да, исключая анимацию Блядь, ёп твою мать, отвали от меня, чел! Че же он доколебался до меня? Во, братва, братва, вот это очень важно Это код, который мы должны найти Это замок, вернее и Код, от которого мы должны найти, чтобы попасть к выходу И выбраться с уровня Я ни разу так и не смог этого сделать Бля, чувак, да ты заебал, иди нахуй Так, давайте сюда попробуем тыкнуться Что у нас за этой дверкой Так, за этой дверкой я вижу бабки И еще одну дверку так, брата, вот таких надо местах аккуратнее, быстрее проходить, потому что, как видите, здесь могут вас в любой момент прихлопнуть шипами, и вы отъедете. Во, бонусы. Бонусы очень важный элемент игры, они бывают активные и пассивные, об этом нам тоже рассказывает ведущий. Вы не знаете, какие вам бонусы достанутся, Открывайте их из колоды, получаете рандомно, да. Вот сейчас мы получили бонус, который называется «Фантом», и какой-нибудь, давайте, бонус, который называется «Премия Дарвина». К сожалению, никаких описаний нету и вам надо испытать, что это за бонусы на своем опыте. Так, братва, а здесь у нас, я вижу, терминал покупки подарков, и давайте купим Иисусу, наверное, что-нибудь, Иисусу купим лаптоп, я думаю, Иисус будет рад, а мы также можем себе покупать гамбургеры. вот, я не знаю, сколько всего надо, как я уже говорил, ни разу не доходил до конца, не знаю, сколько нужно купить этих подарков, но надо, я как понимаю, как можно больше, так, э -э -э, собственно, куда мы еще можем здесь пойти? Вот, есть такие двери, можете встречать такие двери в игре, они достаточно безопасны, ну, то есть тут вы не сможете встретить врагов, ну, я ни разу не встретил, и здесь раскидано бабло. Тем не менее, здесь есть некоторая опасность, это вот такие вот жесткие платформы с шипами, которые у вас могут продавить, и тут надо играть принципе, Персию и обходить их там, подождать, пока они закроются, откроются. Такой небольшой элемент олдскульного платформера как раз в игре, и это круто, сделано прикольно и забавно. И придает определенные атмосферы, игрушки и особенность. Мне, в общем, мне вот конкретно эти элементы мне нравятся. Хоррорные элементы они достаточно слабые, но тоже щекотят иногда нервы, хотя, конечно, играет на то, что резкие звуки очень издают наши противники. Так, кофейку давайте, как хипстер жганем. Так, продолжаем исследовать лабиринтик. Тыкаться надо во все двери, я вообще хреново в пространстве, я ориентируюсь. О, ключик нашли, зелененький. Отлично, теперь у нас будет доступ в зеленую зону. Бля, как же меня заколебал этот идущий братва, просто кошмар. О, давайте покупаем дальше подарочки. Если честно, я так и не понял, что надо лучше делать. Надо покупать кому-то одному или надо обязательно покупать всем, не знаю, пока, как это работает, ни разу до конца не дошел. Такс двигаемся дальше отлично нашли проход в зеленую зону видимо это какой-то прогресс так это что за хуйня какие-то два голожопых чувака молятся сердцу но я вижу сиди ключ который нам надо взять а что за музыка такая жесткая <laughs> интересно в английской версии тоже играет э, этот же трек если кто знает что за трек пишите в комментариях я вообще чуть не в теме здесь я темнота так, да, давайте гамбургер возьмем и попробуем, наверное, как-нибудь отвлечь. Такие забавные ребята одеты. Один голый, другой в трусиках. Респект. Ну вот да, вот это вот забавно, конечно. Это не как ведущий. Так, ну чувачело, давай, жри гамбургер. Жри, что ты не жрешь гамбургер? Блять, Сука, один гамбургер проебали. п йоп йоп твою мать. Сваливаем, сваливаем от них. Идите в задницу от меня, пидоры. Ёп-твою мать, он быстро бегает. Так, куда можем забраться? Наверх! Наверх, наверх, наверх, наверх. Так, все. Все, этот педик нас теперь не догонит. Так, слушайте, интересно, я вот могу использовать свой скилл фантом против него. Ну-ка, может, он меня не увидит? Ну-ка, смогу я забраться? Ой, хер, он меня дамажит, дамажит меня. Ни хрена, он меня видит. То есть они меня видят, но что дает этот скилл? Просто возможность проходить сквозь них, что ли? Ёб, твою мать, а. Ешкин-моешкин. Кругами уже ходим, братва. Кругами ходим. Это печаль. Блять, еще один какой-то чувак. Так, вроде свалили. Вроде нас никто не видел. Так, нам нужно сейчас найти э, синюю зону, раз у нас есть ключик. О, баблишка надо забирать, конечно. Ой, еб твою мать! Иди задницу, иди задницу, задницу. Где он там меня видит, блин? Никого уже не было. Блин, а сейчас я не, не умею лазить по лестницам. Иначе мне давно уже жопу откусили. Ну, вон он стоит, этот голожопый людоед, а. Так, давайте еще разочек попробуем прыгнуть, потому что в прошлый раз была неудача. О, отлично получилось. Ёпт! Это что было? Так, я отъехал, непонятно вообще, что меня убило. Не въехал я в это. Так, синенькая, синенькая зона. Я вижу синенькую зону, Влада, ключики у нас все остались. И еще две жизни. Так, исследуем, что у нас здесь? Давайте посмотрим... Кошмарный ведущий, который пытается какие-то островные комментарии выдавать и остается самой слабой частью игры. О, красный ключик нашли, замечательно. Так, и надо подобрать, видимо, эту карточку. Аккуратненько. Интересно, а дамаг, если падаешь вниз, тут проходит. Какой-нибудь большой высоты, типа. Давайте попробуем. Ну-ка, прыжочек. Отлично. Подобрали код от двери, который нас, видимо, выведет к выходу из э, уровня, из лабиринта. Который мы в начале, если помните, э, нашли замочек, но у нас не было кода. Такс. вот, отлично. Нашли красную зону. Мы все ближе к выходу, братва. Э, что у нас здесь? Здесь у нас сердце... Отлично. Ведущий информирует нас, что осталось совсем чуть-чуть. Видимо, осталось только найти выход. Так что не сдаемся, братва. Так, с... Ох, господи, боже мой, голожопый. Здесь голожопый, который молятся телевизору, на котором ни черта нету. Так, братва, давайте попробуем его отвлечь э, гамбургером и пройти мимо. Так, братуха, давай, покушай, покушай, я знаю, ты голый и голодный. Приятного аппетита, идиотина. Оу, е, мадефака. Чистая работа. Прыгай давай, моряк. Прыгай по... Бляха, муха. Ну, почти же выбрались. Ну, где же этот чертов выход? Да ёб твою мать, голожопы! Глажопы атакуют, мать... А, так, братва, мы просрали. Все, не вышел у меня ничего. Практически добрались до выхода. Нужно было только найти долбаный... Э Долбанную дверь с кодом И мы бы э, смогли выбраться и посмотреть Но, к сожалению, у меня не вышло Как и в предыдущие мои разы э, Вот такая вот игрушка, э, братва Очень интересная И э, за исключением вот ведущего Вырезать ведущего мне бы практически Не к чему было бы прикопаться Особенно за такую цену, братва э, Покупать или покупать решайте сами если вам понравился обзор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Мародер120ГБ, и всем респект, йо, до встречи в следующих видео.